Головная неатомная подводная лодка Санкт-Петербург проекта 677 «Лада» впервые совершила переход в Средиземное море, прибыв туда вместе с отрядом боевых кораблей Северного флота. Санкт-Петербург входит в состав соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. С 2010 года она находилась с опытной эксплуатации, но в сентябре 2021 года вошла в состав флота как полноценная боевая единица. В 2020 году субмарина прошла модернизацию. Совершать межфлотские переходы для головной лады не впервые, за время своей опытной эксплуатации она неоднократно совершала переходы с Балтики на север и обратно, но в Средиземное море отправилась впервые. Как сообщают известия, ссылающиеся на источники в Минобороны, субмарина примет участие в военно-морских учениях флота. Головная подводная лодка Санкт-Петербург проекта 677 «Лада» была заложена на Адмиралтейских верфях в 1997 году, спущена на воду в 2004-м. Проект субмарины был сырой, недочеты в конструкции и нехватка финансирования тормозили строительство. В апреле 2010 года лодка была принята в состав ВМФ России в опытную эксплуатацию, которая продолжалась 11 лет.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 1765 тонн, длина – 67 метров, ширина – 7 метров, скорость подводного хода – 21 узел, глубина погружения – более 300 метров, автономность – 45 суток, экипаж – 35 человек. Субмарина имеет 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм с боезапасом 18 торпед. На серийных подлодках проекта «Лада» добавлены КР-калибр. Всем спасибо за просмотр.